пилотный проект, мы сейчас расскажем кто мы, что мы Светлана о себе расскажет ну я о себе немножечко расскажу и э, изначально ответим на те вопросы которые у вас есть да? и прошу также высылать нам писать вопросы и это планируется э, передача у нас проект постоянно, мы сейчас определим график, мы посмотрим как это все будет, как это все пойдет Честно говоря, мне самой очень интересно стало отвечать на ваши вопросы, потому что они такие огромное количество вопросов, связанных с буквально с Землей, с планетой, или просто с порчей со сглазами, и так далее. В общем, все вопросы на эзотерическую тему. Пожалуйста, пишите нам. И, конечно же, первый запрос, который мне хотелось бы сегодня осветить – это как мы со Светланой познакомились. Ну, э, сейчас расскажу. Расскажу, много уделять этому внимания не буду. Э, просто хотелось бы именно, э, как, э, как это сказать... как Не как, было бы счастья, так несчастье помогло. Как некий пример того, как делать, собственно, и не нужно. Долгое время у меня была клиентка которая как бы уже перешла а, в разряд даже учеников, и на каком-то этапе времени а, вдруг я стала не мила. То есть как учитель, как экстрасенс, как человек, ну, по разным параметрам. Не знаю, ну, такое бывает а, по причинам того, когда человек называет корону. Или же превышает значимость чего-то. Вы знаете, я человек очень миролюбивый, тихо спокойно решаю все какие-то конфликты, если они возникают, ну достаточно гармонично, балансно и уравновешенно. Ну так случилось, что что-то ей во мне не понравилось на каком-то этапе времени, и она посчитала, что я у нее там что-то типа энергию забираю или еще какой-то ерундой занимаюсь. Ну я просто сказала, ну все, до свидания, наши пути расходятся. И в это время а, она обратилась к другому специалисту, к Светлане Вида. О чем мне потом Светлана и написала. Ну, собственно, так мы и познакомились со Светланой. Ну, конечно, я видела работу Светланы. Конечно, я изучаю эти темы. И мне интересны коллеги. Мне интересны работы других специалистов эзотерики, потому что я сама. Являюсь экспертом. Ну, и о Светлане во многом была наслышана, и работы мне ее нравились и нравятся. Ну, и дальше Светлана сейчас тоже немножечко расскажет о том, как мы дальше познакомились. Ну, во-первых, я приветствую всех дорогих моих подписчиков и подписчиков Арины на YouTube, Рутуб, Яндекс, Зен, ВК, Одноклассники. Ну, многие уже знают меня, Светлану Вету, конечно же, Арину тоже. Все знают, я надеюсь. Во всяком случае, если вы уже смотрите это видео, значит, вы уже знаете нас. Да, действительно, ко мне очень часто приходят клиенты, обращаются клиенты, которые недовольны работой какого-то мастера. Это не единичный случай. Поверьте, действительно, я тоже слежу за работами различных мастеров, Какие-то мне э, близки по духу, какие-то мне вообще, э, ну, скажем, не заходят, да, но в любом случае я не обсуждаю работу других мастеров, потому что я считаю, это некорректно, это неэтично с любой стороны. Но, эта клиентка, да, конечно, вот у нас с Ариной немножко сегодня перед этим эфиром был такой разговор, да, я думала, стоит, не стоит говорить про эту барышню, про которую я уже и забыла, потому что, еще раз повторяю, у меня таких клиентов достаточно, и я уверена, что и от меня есть такие клиенты, которые переходят к другим мастерам и тоже, может быть, что-то про меня говорят. Но, во всяком случае, мне пока этого не говорили, и слава Богу. В любом случае... Эта клиентка, да, я ее помню. Она обратилась ко мне, сказала, что Арина наставила на нее кучу крадников и, в общем-то, там то что свет бросает гранату, все, жизнь пошла кувырком. Ну, так как я еще раз говорю, я не обсуждаю других мастеров, с Ариной на тот момент мы вообще не были знакомы, ну, да, я знала, что есть такая прекрасная женщина, экстрасенс, ее работы, и, в принципе, наши работы, они как бы на одной волне идут, она мне близка, действительно, я старалась плавно уйти от этой темы и говорила то, что я вижу действительно. И когда я раскладывала карты, я не видела, чтобы Арина, допустим, наставила каких-то капканов или забирала, потому что, посудите сами, человек, скажем, да, высокого полета будет воровать у человека, который стоит ниже рангов. Ну, это смешно, что можно, директор может забрать уборщицы, швабру с или ну что? Ну, это просто смешно, понимаете? Ну, конечно, это я уже сейчас говорю, вот. Но эта женщина не успокоилась, она уже где-то на, где на 15-17 минуте стала надрывно кричать и орать мне в трубку, у меня сеанс проходит полчаса, но мы с ней 17-18 минут поговорили, я уже просто повесила трубку, потому что она орала надрывным голосом, что вы знакомы, вы друг друга покрываете, вы там, ну, неадекватно вела себя, и я положила трубку. На этом тоже все не закончилось. В общем, это, эти неприятности. Оказывается, у нее еще там маленький какой-то канал с минимальным количеством подписчиков. А она там всех, всех под одну гребенку. Ну, естественно, я написала Арине, я говорю, как бы вы знакомы с этой женщиной, потому что, она ну, неадекват, и тем более еще в своих видео она начала рассказывать про меня, какая я бессовестная, что я покрываю Арину, что я там у нее забрала 5000 рублей, у меня прием стоит 3500, то есть, ну, вообще никак». Ну, в общем, она неадекват, это 100%. Ну, таким образом мы познакомились, в принципе. Но, кстати, я ей благодарна. Если она сейчас смотрит это видео, я благодарна вам за то, что вы появились в моей жизни. Потому что не было бы счастья, так несчастье помогло. Ну, вот, наверное, на этом достаточно ну, да, про да. эту барышню. Ну, здесь я что хочу сказать. Во-первых, всегда ищите своего специалиста. Смотрите, чувствуйте душу насколько вот у вас есть вот это вот внутреннее ощущение это мое я хочу туда я знаю, что этот человек мне поможет. Это, я знаю, что мы с ним добьемся успеха. Всегда сверяйте свое то, что вы видите, не рекламную обложку какой-нибудь маркетинга, а всегда сверяйте это со своей душой. И, конечно же, бывает такое достаточно часто, когда люди уже растут, когда люди уже понимают. А со мной люди очень быстро растут. Ну, Светлана тоже знает, да? С нами люди очень быстро растут, попадая в наше поле, попадая в наше пространство сильных специалистов, сильных экспертов, люди начинают расти, у людей начинает меняться жизнь. Да, возможно, это где-то дискомфортно, потому что вы живете в дискомфорте, большая часть людей живет в дискомфорте, да, в каких-то сферах. И чтобы изменить что-то к лучшему, нужно поднять свою пятую точку, идти, ставить задачи, добиваться своих целей и вперед, и вперед, и вперед. А силы, которые с нами взаимодействуют, это же не я, не, не мое тело, и не свете на тело работает с вами, и не наш мозг работает. С вами взаимодействуют силы, силы Вселенной, их огромное количество, начиная от святых и заканчивая стихиями и так далее и тому подобное. Так вот, эти силы, они взаимодействуют и с вами, а мы как проводники. Мы нет, активаторы. Нет, нет, да. Мы идем, я говорю, нет, а сейчас учителей есть проводники. Проводник, который ведет вперед за собой, потому что он знает этот путь, он прошел этот путь. Я прошла, вы знаете мою всю историю от и до. Света даже говорил, «Боже, я когда смотрю, ты такое говоришь, я бы такое никогда бы, возможно, не сказал, а я говорю, потому что это правда, и мне нечего скрывать». И то, что сейчас происходит трансформация со мной, с моим телом, и со Светином в том числе, Из большинства у вас в том числе. Плутон вот Ну, это да, сейчас мы затронем уже следующие темы, там, где какой Плутон, вот для меня это тоже не очень как бы понятно, Ну ладно. Дело в том, что да, я поставила себе задачу, чтобы вы знали, мне сейчас 54 года, вот исполнилось в феврале. А, до а 51. До, 50, до 50, 55 лет, когда мне будет в феврале 2024 года, у меня цель. Я ее озвучила, когда мы формировали желание в определенные дни, в определенные обряды. И везде я его озвучиваю. Так вот, к 55 годам я хочу сбросить лишнего веса на 40 килограмм. Получится на 50? Классно, но 40 это обязательно. На сегодняшний день у меня результат. Сегодня что у нас? Какой-то март. 28. 28 марта. Хороший, день Хороший свой, прекрасный день для начала нового. На сегодняшний день у меня, сейчас не помню точно, но минус 18. Я пишу об этом в, сети, в сетях своих. Я везде об этом говорю, потому что задача сейчас трансформироваться не только духовно, но и физически привести свое тело в разумное, здоровое, целостное, эффективное состояние. И вы видите, как я меняюсь. И вы видите, и следите за этим, и, пожалуйста, продолжайте это делать. Это классно, здорово. И, и, и это вот, вот, вот та правда, который, с которой вы вместе идете со мной. Дальше. То, что касается, я там чего-то у кого-то украла, или то, что там я что-то сделала и так далее, порчу навела, там, и так далее, и все, какой-то бред. Да, я пишу и говорю, что я могу навести порчу, несмотря на то, что вся такая в голубом, розовая и пушистая, прямо ангел. Но порчу... Но я хочу заметить, да. вот это ты делаешь не порчу, ты делаешь откаты обратку. Бумеранг, отправляешь обратно. Не говори так. Нет, порчу не делаешь. Порчу делают на ровном месте. А если тебя разозлили, если тебе гомнище уже сделали, так ты обратку отправила какая-то порча. Это Но, уже не порча, ну, это уже обратно. Да, возможно, возможно и так, да, это не с, не с пустого места, когда порча делать, да, замечание конечно. прямое, а на то, чтобы не делали эти твари больше этих всяких гадостей со мной, с людьми и с вами в том числе. Потому что неповинный он не пострадает, а если есть вина, если ты нанес силам, какой-нибудь принёс какашку и обидел эти силы, или еще больше там как, какой-нибудь натворил каких-нибудь дел, силы, правильно, Света, и согласно с тобой, силы тебе бумерангом ответят. И так ответят, что при приумножество, и миллион этих факторов. А я вся, да, я иду вся в любви, пушистая, но в свою темную сторону, а, тоже сгармонизировав и сбалансировав, я в ответ очень сильно и мощно запускаю. Так, так вот, значит, следующие как, пометочки. Бывает так, что они, люди, на каком-то этапе времени начинают охреневать. То есть надевают корону и такие, кто, чё, да, это ты меня учила, это ты, да, паш, То есть начинают своим учителям... Как, мудри... как Ну, это испытание 15-го аркана. Да. То есть они начинают вот эту корону носить. И мы тоже это проходили, я это проходила миллион раз. Миллион раз, когда меня с этого пьедестала просто чего? Корона надела, Иринышка? На пинка, ну-ка <свят> давай-ка опять в этот, в колхозный ряд и там со своим этим разбирайся навозом внутренним. Раз, два, три, сотни раз опускали. Сотни раз по финансам, сотни раз по отношениям, когда бросали, кидали, сотни раз по другим моментам. И все нормально, проходишь стабилизируешься, выходишь на следующий уровень. Главное, чтобы вот здесь что-то оставалось, и вот здесь это тепло, а, и огонь в груди всегда горит. Так, ну вот, собственно, вот так мы познакомились. Да, интересно. И... Так что благодарим и... эту дамочку и дай Бог ей здоровья, счастья в личной жизни. Да. Все, что она хочет. Да, Любви, любви счастья. Просто Злые люди, почему они злые? Потому что у них нет до получают чего-либо, счастье любви, денег или еще чего-то. Поэтому рождается зависть, злоба. Только так. Люди счастливые, они никому не желают зла. Это закон. Люди счастливые, люди, которые в, с головой в свое дело окунулись, которые любят свое дело, которые дорожат своим временем, каждой своей минуточкой, вот э, я знаю, как Света, она работает с утра до вечера. Э, если она не пишет, значит, она пишет в тетрадку. Если она в тетрадку не пишет, значит, она думает, значит, она смотрит что-то, значит, она изучает, значит, она где-то учится и так далее. Писатели у меня работают, художники у меня работают, и я рада, что я могу дать людям работу и то, что я творю, и тоже вот творение чуть позже, наверное, да? Мы да. Сейчас. А что? то, что ты, а то, что мы постоянно учимся, расскажи, что ты вот последнее учил. Тепло, твоего... могу даже да. показать. Покажи. Его. Рядышком То есть мы постоянно находимся в процессе развития. И опять же, тот, кто попадает в наш поток. Тот, кто вместе с нами, у света своя целевая аудитория, у меня своя. Сейчас здесь мы будем еще ну, больше и, наверное, круги создавать. Вот, да, Вы также начинаете развиваться вместе с нами, и у вас также начинает взаимодействовать с вами природа и вселенная. Показывайте. Мало того, что у меня есть педагогическое образование, экономическое, финансовый кредит, художественное образование, конечно, у меня 30 лет уже образования, врач, биоэнерготерапевт, сугистолог, ясновидец, и поэтому я провожу различные сеансы. И сейчас, буквально неделю назад, мне прислали вот такой вот прекрасный диплом о профессиональной переподготовке на базе высшего образования, я получила Диплом психолога. Замечательно, ну ты что же тоже психолог, да, правильно? Вот психолог, к нему еще сертификат э, выдается. Также диплом выдается на английском языке, вот он, пожалуйста, сертификат и еще, да, выдается до 26 -го года, включительно, что я могу заниматься практикой психолога. Вот так вот. Мне 51 год, и я горжусь тем, что я продолжаю учиться. Учиться, получать образование. И всем вам советую тоже идти на различные курсы и, конечно же, получать различные дипломы, корочки, свидетельства. Образовывайтесь и будьте счастливы. И самое главное, не смотрите на возраст. Когда ко мне обращаются девочки 30-35 лет и говорят, мы уже старые для того, чтобы куда-то идти переучиваться, но мне становится смешно. Но никогда не поздно, правда? Да, конечно. Мы с тобой молодые и красивые. Мне 21, тебе 24. Да, все правильно. Потому что я тоже имею три высших образования и я очень люблю заниматься, люблю учиться, люблю развиваться. И для меня это определенный стимул и мотивация к жизни в том числе. Причем у меня, сейчас посмотрела, красный диплом. У меня реально красный диплом. С одной, по-моему, только четверкой, не помню по какому. Вот. И реально это все тоже красный но у нас здесь это же переквалификация на базе, поэтому здесь просто зачет, зачет, зачет, здесь нет оценок, здесь просто зачет, зачет, вот видишь, зачтено, зачтено, зачтено, зачтено, зачтено, зачтено. Вот. Ну вот, а у меня вот да. Потому что ты училась много лет, а я чуть меньше года, поэтому переквалификация. Да, у меня тоже, кстати, хорошая, интересное Если я поеду, не знаю, куда в Америку работать. Нет, или куда-то, ну, конечно, куда я свои Россиюшки-то денусь, вот, то, соответственно, на английском языке. Так вот, да, учиться нужно, развиваться, потому что, когда мы учимся, мы растем, у нас приходят новые пласты информации, с которыми мы взаимодействуем, и в любом случае это рост. Так, значит, дальше, что у нас касается... О, о, о, о дипломах поговорили. Ну, давайте сейчас мы поговорим с вами о, а, о подарочках. Да? Я да? тоже ей подарочки да. приготовила. Да, да, я да, сейчас расскажу, давайте. А, вот, что я сейчас приготовила. У Светочки есть дочка. Кстати, я, я еще до сих пор я взяла эти. Я, я тоже буду скоро это выкладывать, но пока руки не доходят. Я а, Свете и дочке... <смех> подарила, <смех> подарила. Ну вы наверное не увидите, но в любом случае это жемчуг. Ой, Ж... я жемчуг, да. Вот это. Такой... Ребяташки, какая красота. Жемчуг. Ой, и я я в... после чудесный. определенного тоже какого-то не знаю дня почему-то очень сильно полюбила жемчуг. Я его прочувствовала. Вот сейчас на мне красота. жемчуг. Это красота, это природа и э, вот. Сейчас вам расскажу и прочитаю. У меня идет такая инструкция. Жемчужина счастья Карибского океана из Венесуэлы с острова Маргариты. Место силы... О, так, мою Маргаритка! Да, видите, как? да. Место силы планета Земля. Душа этой жемчужины. Это я писала в потоке, писала. Это я сама лично была в Венесуэле, когда я уже тут не помню. И э, не считаю, то когда мы с Денисом-то вот были зимой, что ли. Душа этой жемчужины направлена на любовь, гармонию, счастье и приумножает эти качества в вас. Загадочная красота Перламутра издавна э, притягивала взгляды людей к жемчужинам. Удивительные творения живой и неживой природы, вобравшие в себя силы луны и океана. Жень, жемчуг очень красив. И при этом он своенравен, как океан. Его волшебство гармони... гармонирует далеко не с каждым, но полюбившемуся владельцу жемчуг станет надежным талисманом и оберегом. Жемчуг – это помощь Луны, поэтому, надевая украшения, мы добавляем шарм и изысканность в свой образ, усиливая свои собственные магические таинственные энергии. Магия жемчуга заключается в его способности привлекать любовь в жизни одиноких девушек. Угу. Моей дочки, но ну, она не хочет, она хочет сначала карьеру. Но если она сейчас скажет, что мама замуж выхожу, я припомню тебе это. Укрепляет семейное счастье женщины в паре, гармонизирует пространство и ауру. В большинстве культур жемчуг считается символом чистоты возвышенного образа мыслей, действий, искренности и радости. Жемчужина будет прекрасным амулетом, оберегающим хозяина от недобрых помыслов и намерений, от негатива и зависти со стороны и поможет привлечь удачу в деловой и любовной сферах, Принимайте с благодарностью, любовью, дары вселенной. Принимаем. Чудесно. Да? Ну, как раз Маргарита, оно и переводится, это море, морская, жемчужина. Да, остров, Маргарита, Маргарита да, да, да. Еще, девочки мои, мальчики, я, вы знаете, да? хотела подарить, ну, уже подарила, сейчас да. просто показываю, да, свою кружку, которая исполняет желание. И еще и вторая там для дочери. Да, да. Две кружки! Значит... А сп... Маргаритка только на днях разбила свою любимую ну, кружку. Ну вот, теперь Ты будет Ты представляешь? Это как... Наливаете сюда водичку, и это все, что мне нужно для исполнения желания. Говорите и загадывайте желание. И выпивайте. Как вы знаете, структура воды, она очень... Серьезная, сильная, мощная для исполнения желаний. И туда можно заложить любую программу. Она очень хорошо сейчас с нами взаимодействует. Зеленый цвет, рост. Зелен... Вот, зеленый цвет, рост. И любовь, здоровье, счастье, чтобы вы не забывали, что вам нужно для исполнения желаний. Здоровье, молодость, долголетие, эффективность, целостность. Все это под эгидой до бесконечности. 128, бесконечно легкие деньги, проходы и все, все самое хорошее. В общем, все здесь Сутир кружка, Всё, золото, бриллианты, посыпать мне на голову, подставлять мешки уже. Один такой тоже. Но это такая маленькая рекламная пауза у нас тоже. Хочу представить свою книгу "Тайная магия славян. 12 сильнейших ритуалов и на удачу, деньги, успех". Здесь на каждый месяц 12, 12 месяцев и на каждый месяц я все расписала. Более того, здесь есть диск. Не приложено. И на этом этот диск он еще у нас на Ютубе у меня выложен в закрытом, матери, закрытом виде материал. Это основные прокачки, основное целительское направление, основные а, магические там формулы, все основное как себя вывести в состояние ресурсности, как подключить, как работать с клиентами как работать просто с самим собой, со своей семьей, для того, чтобы балансировать, гармонизировать свое пространство и любовь. Это книга-целитель. Даже если она с вами находится просто рядом, вы знаете, да, прекрасно, очень много уже у меня отзывов, я пишу, как она работает. На расстоянии 100 метров она уже будет создавать это поле. И она работает в постоянном режиме. Она не стареет, потому что энергии, которые здесь, они в постоянном потоке. Этой книгой я пользуюсь, эти энергии я постоянно использую, эти энергии постоянно работают и взаимодействуют с вами. И поэтому эта книга с каждым днем, она все сильнее и мощнее становится с вами рядом, входит в ваше пространство и гармонизирует вашу судьбу. И более того, здесь в этой книге у нас на 190-й страничке, я пишу, вы все прекрасно знаете, есть такой мифический человечек и карточка. Ли, ли, ли прикончик, который приносит денежки, как, что, чего активировать. Я, Светочки, отдельно расскажу, это я не буду выкладывать в общий э, обзор, а для того, чтобы этот человечек, это дух Земли, взаимодействовал с нами, помогал нам на нашем пути, приносил богатство, удачу, успешность, деньги, искал варианты какие-то для нас э, интересные, и, в общем, чтобы нам было хорошо, и вам в том числе. Вот знаешь, вот это действительно э, эта вещь, почему, объясню, потому что сейчас мы все в цифровой век и переходим на цифры, и все в ближайшее время поменяется, и печатные издания, они останутся, это просто раритет будет. Это просто книги, кстати, вот плавно сейчас перетеку на карты, да, рассказала да, уже, да? да? Вот, кстати, плавно перетекаю, печатные издания, ребята, это действительно вещь, это, это прям я тебе благодарна, потому что это уже будет раритет, Книга это круто. Я ее вот так поставлю. Обязательно в ближайшее время почитаю. Вот. Кстати, насчет издательств. Я тоже, Ариночка, дарю тебе вот эти две чудесные колоды. Да? Наверное, многие знают, это тоже печатное издание, но с книгами. Не просто такое. Вот «Восточный вольный ветер». Посмотрите, это «Идзин». И здесь 65, как? Не 64, а 65 Потому что 65 пятая это карта бланка на исполнение желания. Я хочу сейчас еще не просто вытащить карты, ты пока посмотрел рисунки, ты сейчас упадешь в обморок. Это не простые рисунки. Вот она, кстати, карта бланка. Вот, ребятушки, смотрите, вот она карта бланка. За карту бланку хочу отдельно рассказать, кто приобретает у меня такие колоды. Берете вот таким вот образом в руки, закрываете Мне глаза, тоже, да, да. Да, загадываете желания, можете на деньги, если на деньги, в кошелечек, если для любви можете положить куда-то, допустим, в свои фотографии красной ленточкой перевязать. То есть смотря какое желание туда мы и кладем. Можно использовать в гадании, то есть оно приносит счастье удачу. Вот эта вот карта. Можно ага. я прямо сейчас загадаю одно желание, и, а, а, ты мне, вот, я, а ты мне, как автор, вот так тоже усилить желание? Да, У меня врач. есть очень сильное желание, прям очень сильное. Давай, сейчас я вот вас... Да, я подозреваю, какое. Когда сбудется, мы посмотрим этот эфир, я всем расскажу. Хорошо, я разогреваю руки, я врач-биоэнерготерапевт и сейчас работаю с энергиями ой, сейчас расплачусь. Тепло? Ага. И от тебя тепло идет. Она уже начала работать. Хочу. А да будет больше. Хочу. Будет и даже больше. Представляешь? Смотри, как красиво. Все будет. Не плачь. Не плачь. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И спрячь. И Все. здесь не а просто... спрятать? Домой придешь, сама будешь знать, куда. Тут. Ну, колоду ее присоединить или куда-то спрятать отдельное Потом, место. После эфира ага, все. По секрету тебе расскажу. <laughs> Это значит, ну, ну, подожди. Ну и здесь еще дается вот такая толстая книжка. Это действительно толстая книга, а вот. Здесь, в принципе, все видно, все читаемо, да. все абсолютно. Здесь все абсолютно, все, все, все про каждую едину, и в любви, и в работе, и в профессии, и в магии, про все. И здесь предисловие, несколько раскладов. То есть это писал писатель, то есть я аудио наговаривала, а писатель, в общем-то, работал вот над этим проектом, на этой книгой. И книгу специально я сделала такую малышку, можно было, конечно, в большом издательстве, но, во-первых, это было бы удорожание колоды, а я по максимуму постаралась все-таки, чтобы это все было по, по, по деньгам, возможно, mm -hmm. приобрести всем. Вот такая вот колода, это идзин. Зайка, я тебя люблю. Солнышко, У меня аж руки стали трястись. Я не могу, Алина, ты меня растрогала. Вот И вот вторая колода, тоже уникальное издание. Это э, Северное сияние. Это авторское собрание рун. Здесь 80 рун. Не так, как мы привыкли, 25 рун и, и все остальное. Потому что здесь собрано 6 Наборов. Это у нас скандинавские руны, 25 штук, как мы привыкли. Исландские руны, 25 штук, по черной и белой магии. Это нортурдбрические руны, 11 штук. Это армонические руны, 5 штук. Это руны Алхайнты, малоизвестные руны, 7 штук. И мои личные руны, 7 штук. Это авторские руны Светланы Веды, 80 штук. Опять-таки, это необыкновенная художница. Здесь а, представлены и цветные картинки, и черно-белые. Художница необыкновенная, она работает в потоки, вот как вот стонет ей гром и молния, и она рисует невиданные картинки. Я когда увидела ее картины, я поняла, что это вот прям мой художник. И также здесь толстая книга. Она могла бы действительно, Ариночка, как быть у тебя толстая, большая, но я все-таки постаралась ее сделать малышкой для того, чтобы ну, не было удорожания колоды. А так здесь полностью, здесь она очень толстая, да, здесь прям... Все-все-все полностью про каждую руну и в любви, и в профессии, и, и везде, везде. И эти руны, да, это не просто так еще. Вот если мы привыкли скандинавскими, можно отдельными блоками гадать, а можно перемешать и гадать всеми. Но скандинавские руны, да, для, для, больше для гадания. А вот исландские руны, я даже достану тебе, покажу прямо сейчас, ими ты можешь делать магию. Ты можешь. Вот видишь, 25 рун. Это у нас, это первый набор, это первый. И первая сразу феху. деньги феху, моя И любимая. чем, кстати, от феху. отличаются феху, феху от фе? От фе здесь две, это деньги феху, а фе это безденежье. Вот, кстати, вот видишь, вот эти вот черно-белые, угу. это исландские. Белые это белая магия, а черные для черной магии. Сейчас покажу зрителям обратку им все Смотрите, есть на белом фоне, то есть это белая магия, где они могут использоваться, и на черном фоне, когда, да, обратка, можем делать спокойно обратку. Ибо нефига. Да, ну Ой. и тут все остальные также идут разноцветные белые. Вот это вообще колода, я думаю, тебе понравится, ты любишь такое. Это точно ты любишь, и я надеюсь, что ты будешь пользоваться во благо. А да, благо. Ну, ну, конечно, деткам, твоим деткам, котлеткам, твою сынулечку, я его увидела, как он милый мальчик, как он хороший, дай Бог здоровья. Я когда за детей говорю, я сама знаю, как, как это все трогательно, он водолечик, вот такой вот кожаный браслетик, кстати, ребята, кому нужны защитки на кожаном, они неповторимые, нет одинаковых двух, все абсолютно разные, ну, сыночку. Да. Ну, и лапочки дочки. Лапочки, дочки. Ой, ну, конечно. <сёк> Ниточка да, вот да, с такой да, звездочкой. Звезда да да, да, да. да, да, И глазки, глазки от глаза Тоже У -у -у. девочки, мальчики, можете обращаться. Ниточки красные, У -у -у. черные, белые. Да, Такие, да. <сёк> Тоже девочки погодятся. Да, да, да, да. Да. да, кстати, могу У -у -у. еще вот, вот эту колоду за одним прорекламировать. Смотрите, ну, эту колоду уже все знают, и многие, да? Я не а ракул запретных желаний сейчас везде в интернете он продается, и причем стоимость его ну вообще очень-очень. Из двух колод состоит книжечка. Вот, и единственное, что, ребята, сюда не вошли шесть карт. Шесть карт, которые, ну, издательство посчитала слишком м -м, кровожадные, слишком. Они, Но это карты, это необыкновенные карты, которые издательство, скажем, забраковало Но я все равно распечатала эти карты, вы видите Потому что оно без них колода не совсем полная Поэтому э, «Оракул запретных желаний» вы можете заказать в интернете В любом магазине «Озон», «Валберес» оно везде продается А вот эти вот шесть дополнительных только у меня так что, Ариночка, вот такие вот дела. Вот посмотрите, мы двигаемся, мы развиваемся, я создаю карты. Мне, кстати, вот эту, вот, эту книгу тоже вот писала девочка. Она не писательница, мы вместе с ней учились в педагогическом. И вот мы с ней, она решила написать первую книгу. Сейчас она мне пишет еще вторую книгу. Там вообще огромная пока секрет. Вот. А, да, а можно вот сейчас уже, да? У нас э, время ограничено. Да. Это хотим, да. да. Я, давай э, нашим э, замечательным, прекрасным зрителям э, все вместе и мне, в том числе, да и себе. Давай мы что-нибудь, какую-нибудь красивую карту из какой-нибудь красивой колоды достаем. Вот сама просто подумай, какая на исполнение желаний. И посмотрим, есть ли у нас к этому желанию какие-то препятствия. Или, например, моя или три любимая... карты. Или моя... три карты. Один, два, три. Давай. Моя любимая колода. Я думаю, давай сделаем три лучшие э, варианта. Три варианта. Три варианта. Да. И каждый. Да. И, да. Вот моя и за... любимая и за... колода, ребят, несколько штук осталось, кому нужно, Тару. Эм, у меня есть кем... Да, Зайка, ну их уже все в продаже пока что Есть. нет. Да, вот и хорошо. И пользуйся во благо. Там нужно. Давай три варианта говори, как нам что нам сделать? Итак, делать. три варианта. Первый, второй, третий. Загадывайте э, исполнение желаний. Я так думаю, что надо по три карты на каждое желание загадать. По одной. По одной. По одной, если у нас что-то. Мы сейчас с коррекцией там вклады придем. Если что-то не так пойдет. Ну, Тогда, как обычно. Тогда мы дополнительно исправляем то, что не так в себе Хорошо. и в других. Хорошо. Так, значит, одно желание и выбираем карту. Одно а, желание, кстати, доказывать... а вдруг у вас три желания? Или вдруг у нас три желания? Ну, я, ну да, может, на три Три желания. Кстати, вот я сейчас да быстренько придумаю для всех трех желаний. Быстро. Да, я тоже три. Так, я тоже подумаю три. Раз можно три, почему бы и нет. Так, сейчас я тоже подумаю. Первое, вот. Так, второе желание. И да, я загадала. Я тоже. И посмотрим. Да, итак, пишите в чате в комментариях. Свой выбор. Свой выбор. Один, два, три или И запишите а, вообще знаешь, на листочке я... где-нибудь и положите. Потому что мы потом когда-нибудь, может, через какое-то время, да, у меня Вернемся. Здесь, вернем, посмотрим. А может быть, у кого-то сбудется завтра, а может быть, у кого-то через месяц. А пишите в чате. В а может быть, дать у кого-то через там какое-то еще время. В чате, в комментариях, везде все пишите, ставьте лайки, там, как а, говорится. Подписывайтесь, подписывайтесь при, да, приглашайте, друзей. Да, приглашайте друзей. Приглашайте друзей, приходите на наши каналы, у меня основной канал в Телеграме. Ну, давайте, один, два, три. Давайте, думайте, думайте. У меня первое, второе и третье. Первое, думаем о первом. Как разрешится дело с первым. Ну, вот я так и знала, я прям про УК разгадала, про управляющую компанию, про это. Uh -huh. дьяволы воплоти. Вот действительно, вот я не скрываю этого желания, я просто хотела, что карта скажет насчет нашей управляющей компании. Нет, uh -huh. не в этом доме прекрасном, где я живу, а там, где я купила квартиру, в элитном доме, в шикарном, ну это просто они дьяволы какие-то, они против людей. Ну no, это против... Это они, uh -huh. а, да, вот ты правильно сказала, что меня сейчас искушают, и как я поступлю да. в этой вот ситуации. Да. Это же просто ужас. но ну, это как дьявола да хорошо как мы интерпретируем для людей ну, которые за, за, загадали желание подумаю. значит смотрите а, здесь речь я интуитивно да говорю здесь речь идет об неком искушении. то желание которое вы загадали мы сейчас вторую карту достанем mm -hmm. вот, на коррекцию то желание которое вы загадали с чем-либо связаны с ситуациями с людьми это ваше искушение и это некий такой урок и опыт, который вы должны преодолеть, как вы его в себе преодолеете, какую картину мира из всего этого дьявольского. Дьявол есть у всех. У нас есть дьявол, у каждого свой дьявол. И, соответственно, какую дьявол он учит, дьявол он дает вам сейчас шанс, потому что на энергии дьявола можно свернуть горы. Да. Можно прям, знаете, вот как я говорю, все время о порче, дьявольская сторона, да, цыганская такая, мощная, сильная, у нее есть и предсказа... предсказания, и гадания, и все, но есть еще, можно такое натворить, что потом сама от этих обраток, и то есть в умелых руках это энергия мощи, силы целеустремленности, а в неумелых руках, когда ты пускаешь это все на самотек, на агрессию, на э, э, свою внутреннюю разбал, раз, как это, разболтанность. разболтанность, когда вот это все включается, гадость, гордыня э, и все остальное, вот и это тебя само начинает разрушать. И разрушает все пространство, и все, и вот вот тогда дьявол по полной программе наступает. Ну, еще могу сказать, что вам попадутся мошенники и аферисты, да. будьте аккуратны да. внимательны, да, да, да, позвонят, да. посылайте нафиг, бросайте трубку, потому что вот они, мошенники и аферисты, вам, конечно, будут вот сейчас. Иска искажения, искажения, да. лукавство, обман, агрессивность, и но там есть и плюс. И всегда помните, там, где есть минус какой-то, да, огромный здесь такой минус, но там есть огромный ресурс и потенциал. И не вкладывайте деньги в пирамиды, не давайте в долг, деньги не отдадут. Не пускайтесь во все тяжкие, иначе можете заболеть венерическими заболеваниями. Да, то если есть, личные отношения, то дьявола, это, количество... личные отношения, это и сверх эмоций, и да. сверх того, что это не, не тот человек, с которым вы могли бы построить гармоничные отношения. Или же будьте готовы тогда к тому, да. что вам да. изменят, предадут, да. обманут, либо уже... Ну, то есть, это, это энергия... Каждое искушение, действительно, да. как вы поведете в этой ситуации, это будет зависеть только от вас. Давайте, это если будет. мы, мы поняли, нам, нам, конечно, нам, мы поняли, мы приняли, к своему желанию применили, каждое свое. что если мы будем молодцы, молодцы, а мы молодцы, что дальше? Как, Послушаем, как, какой... мы сделаем по-своему. <laughs> да, какое дальше нам дадут за этим дьяволом энергию? Вау! Посмотрите, это же чудо, это папа Ирафан. Посмотрите, это Николай Чудотворец. Вот Николай Чудотворец с подарками, с мешком подарок пришел. Он посмотрел, что вы молодцы, что мы молодцы. И он нам дал кучу подарков. А, а я я даже Допустим, там он перевер... Смотрите, красивая, может, я увидел. бы вам показала, но карты выскочила у меня из рук, и она перевернулась. Пусть пусть полежит там, да. Вот, значит, смотрите, эта энергия, она ушла, мы сделали правильные выводы, мы пережили этот весь бури, эмоций и все остальное. Мы утихомирились, мы приняли мудрое решение. И к нам пришла энергия благости. Мы, э, э, это учительство, это пророчество, это то, что вы идете правильным путем, и мы хотели вас этой энергией дьявольской научить и наставить на правильное в правильное русло. Причем, мои дорогие, по таро в системе это старшие арканы. Старшие арканы это всегда путь длительный, это всегда реперные точки, по которым мы идем включаются они это не близкое не вот вот сейчас да но оно может конечно и сейчас но если мы говорим о желании это всегда там и конечно на конце в конце этого пути если мы говорим да нет сбудется не сбудется это будет да это сто да я еще, знаешь, хочу дополнить просто я знаю что мои клетки mm -hmm. да и у тебя в общем то они часто про любовь спрашивают mm -hmm. вот ребят если то что вы сейчас загадали вот это вот вы отгоните от себя, вот отпустите, потому что многие боятся отпускать, то вам сразу же придет Николай Чудотворец. Это замужество, удачное знакомство и замужество. Вот это вот дерьмо просто к другому берегу пусть отплывает. С вот подарками. просто обходите. Да. Вообще просто шикарно. Так. Складываем опять сюда. А вдруг они Второе желание. Второе все желание. Так. Второе желание. Я уже забыла, что я заказала. А, а, а я помню, все исполнила. А я приду, еще запишу свой дневник, исторический дневник. что у нас? Я пишу. Как ты умничка ведешь, а я стараюсь отпускать. Ну, иногда тут надо же посредить тенденцию развития. Проходит время, течет река, и все не туда. И... Так, <свят> это дополнительная часы, карта, поэтому мы сейчас. Часы, <свят> да... часы написано время. А, до, идет долгое время, время упускается, упущенное время, все, все стоит на месте. Вот. Понимаешь, а все я бы... никак, и все не, не то, и все. Подожди, это, это довольно. А можно я дополню? Ну, я тоже хочу дополнить, да. как я чувствую. Я ведь, знаете, когда дают инициацию второго, я Таро не преподаю. И это много школ, много там сидеть. Можно всю жизнь учиться. Я даю инициацию. Я встраиваю каналы и активирую эти каналы в вас. И на этих каналах рассказываю, ну и свои карты вам даю, там можете это все взять. Так вот я учу чувствовать карту. Вот для меня я не изучала и не читала, но у меня есть эта колода. Но вот как бы я интерпретировала по своему чувствованию это света, но ну, она изучила у нее там свои, а вот как я человек, который взял эти карты mm -hmm. и с ними взаимодействует, как энергия, я говорю о том, что Здесь время, ну, написано часы и время, и на картинке здесь вот время как бы оно сглаживается и утекает. В пространстве вариантов нет прошлого, настоящего и будущего, поэтому время как такового это все равно иллюзия. Для нас мы, мы просто создали для себя, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве, для себя люди это создали глобально, на тонком плане нету времени, это очень сложно мозгу выполнять, но это есть единое поле событий. Так вот эта карта говорит о том, чтобы вы, мы и я в том числе, по второму желанию, освободились от ненужного. Оно ненужное само уйдет, сгинет, пропадет, вот здесь вот, вот оно Со уходит, время, время да. оно уйдет, сгинет, пропадет и придет новое, потому что это поток. Это поток, который вы должны сами в себе настроить и идти. Не ждать, что вот сейчас прям секунда загадали, и сбудется. Должно, Должно пройти какое-то время. время да. И вот это вот всякая, возможно, какая-то гадость или еще что-то. Может быть, ваши иллюзии в теч с течением времени пропадут. Может быть, еще что-то. Вот это вот, мне она кажется очень позитивной, плюсовой. Давай дополнительно. Давай. Она дополнительная, поэтому по ней как бы вот... Расскажите, как это работает, ребят? Ну Господи, какие рада, рада, рада! Я прям за второе желание. Первое я знала, что дьявол, так вот. а по второму я рада, потому что я загадала такое желание. Просто... Посмотрите, что у нас. Освободитесь от иллюзии, освободитесь от ожиданий, освободитесь от того, что вам мешает на сегодняшний момент, и просто освободитесь от этого желания. Когда вы освободитесь, вы перезапустите эти программы, время будет работать на вас. Все уйдет, всякое выльется, и вы, придет новое. И как эта карта Николай Чудотворец, добрый дедушка с Мороз с подарком. Кстати, добрый дедушка а Мороз. Бы... А давайте сок пос посмотрим. Ты же писал у тебя. Вот, на... вот. Говори. Подожди, секундочку. Я еще кое-что хочу сказать. У меня сразу же пришла мысль вот на эти две карты. Не трясите зеленые яблоки, созреют сами придут. То есть люди, они вот сейчас хочу, вот сейчас, сейчас, вот значит не время. Надо подождать, выждать. Вот значит должно пройти какое-то время. А, ну, по пятерке это пять. Пять месяцев. Я знаю твое желание. Ты наверное. Пять месяцев 50 килограмм. Смотри, часы, минус. Это 50 килограмм. Она угадала. <свят> Давайте посмотрим. Ну, вот, вот сегодняшнюю дату вы знаете. И смотри, Вес мой 108, по-моему, 107 сегодня. Д. Денис твой будет счастлив. Буква Д. Д. Д. Ну Муж Денис у тебя, да? А здесь буква Д. Запомните, если вы ищете любовь. Да, Это да. может быть его имя, фамилия, улица, город. Ну что-то. Буква Подсказка. Вот Д. Подсказка. Да. Еще, конечно, в подсказках здесь у нас весна весна восход солнца Мужская энергия. Поможет тебе мужчина. Ну, Денис, наверное, твой, он тебе ты помогает. Ты будешь меняешь спортивный зал. Тереть это надолго, навсегда. надолго это да хорошо. Да. Да. Сатурн, ограничения что ты себя ограничиваешь да. во всем. Видите? И четверг, четверг, ну, не знаю, четверг, запомни, четверг, что-то случится. Может, по, по четвергам, по четвергам я, я была. разгрузочный день. Наоборот, спортивный зал. Но часы это минус. Опять это пять месяцев. Минус пять месяцев, 50, Они... а, ну да, да, 50 ты сказала 50. Пять, может быть кому-то а мне надо 50. 50. Так, так 50. вот, смотрите, э, я не говорила ей, но она она не сказала. А это... это так работает ясновидение. В общем, мы крутые ясновидящие. Да. Так вот, я хочу сказать, что да, вторым моим желанием, уж уже разговорились и пять. Да, в начале я сказала, минус 40 я хочу. А сейчас ты а... вообще 30, по-моему, говорила, нет? Нет, я, я минус 40 говорила, это у меня стандарт. Но если mm -hmm. минус 50, я сказала, то будет и хорошо. Будет, будет. Вот. А, а, а прямо, мне... а посмотрим, а, ну, посмотрим. Вот ты заберёшь вернёмся... карты, не заберёшь карты. Да, да. Минус пятьдесят. Но Николай Чудотворец, я очень люблю его. Святой Николай Чудотворец, Киских. Я в свое время была в Турции на вот этим местам. Да, очень в, в, в молодости. Вот. Я обожаю этого святого, я обожаю все, что с ним связано. Я обожаю и ценю эту святость, и вот эту вот чистую душу. И да, вот сейчас, ладно, не буду раскрывать... Чудович, это... не, не буду раскрывать тайны, может, тайны следующей нашей У меня, посмотри, передачи. сколько много икон Николая да, да, да. и Там стоит да. про бабушки, про девчонки Николая Чедотворца. Это, да. это тема передачи нашей следующей. Другая. Пишите, кстати, вопросы, какие вы хотите. А ну и давайте, не... третья. Третья, третья, третья. Так третье, третье, третье, третье, третье, третье, третье, третье, третье, третье, третье, Опять дополнительная карта. <bottles> Оно все должно сначала sí. разрушиться, перемолоться, разрушиться, уничтожиться, прежде чем начать что-то новое. А, Контамини, карта фатальность, безысходность. Это однозначно случится, но как у нас с тобой знакомство было? Вот как начало передачи, так и конец. Через жопу какую-то. Да, да, не было бы счастья. Да, вот понимаешь, чтобы выйти из этого дерьма, надо выплыть из него, понимаешь? Вот это вот рецепт. Смотрите, здесь на картинке я вам сейчас... Кто-то летит, кто-то падает, но все идут. Смотрите, идет ряд человеческий, ну, человек идет и в эту мельницу попадает, и в этой мельнице он перемалывается, знаете, мука, как там, зерно перемолится, мука будет, и мука, из которой будет хлеб, и все остальное. Вот смотрите, это опять же о глубокой, сильной, мощной трансформации. Мы идем в, в такую в трансформацию серьезную, сильную. Почему не реализовывается желание здесь вот такая тема? Потому что мы самостоятельно пока еще не готовы принять исполнение этого желания по различным параметрам: деньги, отношения, потому что мы, сука, все вообще просто разрушим, если придет это желание. А Этому способствует как раз-таки мельница. Вот да. еще любишь кататься, люби саночки возить. Вот прежде чем скатиться с комфортом и наслаждением несколько секунд, ты должен протащить вот эти санки по горке. Или знаете, как поступить в университет сложно, трудно, экзамены, бессонные ночи, вот она мельница. Но по итогу вот кто-то падает вниз, то исходит. 15, то есть не доучивается до конца, уходит там с первого, второго, третьего курса. А кто доучивается, летит вверх. Ну это дополнительная карта. Мы угу. достанем. не будет смешно, если опять Николай что-то... Нет, не вот, ребят, все-все тут. Так, ну что, посмотрим? Нет, это не Николай Чудотворец. Лева мечей. Рассказывай. Ну, это да, желание ваше исполнится, если вы возьмете себя в кучу, если вы не будете э, растекаться э, душевно, э, как сердечно, эмоционально не будете, а возьмете себя э, в кучу и будете действовать разумом, разумно, потому что э, дама мечей, эта женщина, она даже, вот посмотри, она закрывает все женское. Uh -huh. Вот все женское. Uh -huh. У нее закрыто. Мечом она закрывает абсолютно всю женскую свою часть. То есть надо быть собранным человеком. Опять-таки, мечи – это а, обучиться чему-то, проверить свои документы какие-то, переписать сделки, какие-то проекты. То есть а, взять себя в кучу, написать распорядок конкретно, что вы хотите, как вы хотите – как должно исполниться, кто должен вам помочь, то есть все собраться, мобилизировать себе вот эти вот все силы, и только тогда ваше желание исполнится, то есть вы становитесь деловой женщиной, да, ну или мужчиной, смотря кто сейчас, вот если вы растекаете, сидите, как вашня, ничего не думаете, и думаете, как Иван дурачок на печке, и там, да, по щучьему верению, оно не исполнится, но вот если вы... Как раз-таки по вот этой карте вы прошли, да, все экзамены сдали, вам было тяжело, вам трудно, все, вы получили диплом. Королева мечей ⁇ это женщина дипломированная, умная, образованная, умеющая грамотно, умеющая работать с документами, с какими-то, умеющая переговаривать с людьми, которая может э, свое слово сказать. Это сила слова, опять-таки, мечей ⁇ это сила слова, да. То есть да, вот если вы соберетесь, ну и говориты. Но здесь, да, я вижу, и я бы еще добавила, что это, знаете, это не трататушки, трата, как мы сейчас тут вот сидели, да, смеялись, все это. Здесь а, сразу такой внутренний стержень, подтянутость, и мне сразу хочется надеть. А, костюм деловой, да, дочный, да. да я вот, даже вот прям выбрала. Да, и, и прям и пойти. Да, да очень сочетаем Я бы попросила бы Светлану сейчас все-таки достать еще третью карту, но мне интересно. Потому что для меня это может быть относительно моей, моего желания, это может быть просто человек, который придет к ИСТО, ну, да, ну, может, быть, может быть, поможет. Да, какая-то женщина может мне в этом помочь. Но у меня, у меня так, деловая у меня, ну, с бизнесом связанное а, у меня желание, поэтому вот здесь относительно ну, своего еще... желания это вы... да. может быть врач, юрист, экономист, менеджер, у -у -у. это может быть уколы красоты, хирургия, это, ну да, юридическая менеджер или что, потому что очень сильная, мощная карта, смотрю, прям мурашки по ней идут, у -у -у. тут львы нарисованы, головы И отрублены, то есть я иду и мне все э, вот, жестко иду. Дисциплина, да. дисциплина, которая приносит, именно э, есть такое, да, дисциплина в удовольствии. Я занимаюсь этим с удовольствием, но я держу себя вот так прямо, вот в этой силе и вокруг меня еще всякая защита в виде львов и цепей и все остальное. Что это? Колесо фортуны! Ну, я скажу за свое желание, мне нечего скрывать, я загадала за дочку, как она будет учиться, да, вот она ее учеба, ей тяжело, экзамены, но в итоге она получит диплом, она будет деловой женщиной, и колесо фортуны, скорее всего, она потом замуж выйдет, потому что вот оно, два кольца, два колечка, предложение руки и сердца, беременность, начало нового, исполнение желаний задуманного, и вообще фортуна на вашей стороне, что ты видишь, скажи. Сейчас посмотрю. Вы Знаете, вот здесь похожая ситуация, которую мы сегодня разбирали, колесо фортуны, оно ведь может лечь и так, и так. И все зависит от того, какой вы, вы, вы, первая карта, она не просто так выпала. Да. какой путь вы, вы возьмете после мельницы. Либо вам придется до, до, доморачиваться там еще, и мечи, тут мечи, тут мечи. И, и либо вы выйдете вот э, из этой э, мясорубки. мясорубки, вы выйдете вот в эту королеву, Победите, этот, от победителя, да. да, королева мечей. Все, пошла в костюме, начала решать дела. И тогда фортуна вам будет улыбаться. То есть здесь, э, опять же, выбор, дорогие мои, выбор-то всегда за вами. В течение года случится. В течение года. Год, фортуна, год. Год, да? В течение, в течение года. года, видите, Светлана, ну... Ну, у Маргариты несколько лет я учиться де надо. Десять, <связывающие> десятка, десять месяцев. Ну да, хорошо, хорошо. Так, сейчас я посмотрю еще какие-то знаки. Ну, ну, возможно, да. Пусть, пусть. Тут же видишь фикс, тут разные вот эти четыре да. стихии. И тигр, и орел это как скорпион, а лев это огонь. Ну а, да, да, да. Дух э, земля. С сильная карта, тоже старший акт. Вот, ну что, дорогие мои, поблагодарили нас. Да. Да. Еще Писались, лайки поставили Обязательно напишите свои вопросы Что вы хотите узнать у нас То, чего нет в интернете Потому что мы будем отвечать на ваши вопросы Не то, что есть в интернете А то, что мы получаем из потока Да, Реночка? Да, и почему я вообще решила Очень быстро я решила за один день И позвонила Свете Свет, я еду к тебе, потому что мне хочется Вы написали такие вопросы интересные на который бы мне самой очень хотелось получить ответы внутри себя и поразмышлять на эти темы это не стандарт это не то что мы там почитали увидели у кого то это вот как идет так и идет и это мнение мы со светланой тоже говорили что эти мнения у нас могут не совпадать она может Конечно. одно давать имеет право и я могу другое давать ну и, и а у вас вообще может быть еще десятка два этих всяких мнений поэтому пишите подписывайтесь Напишите, пожалуйста, как вам наш сегодняшний эфир. Нам очень ценны ваши замечания, предложения, интерес вас, ваш. Ну и рады были Всем любим, целуем. Мира, добра, счастья, самое главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Добрый час. Пока-пока.